Привет, друзья! Ну что, вы готовы услышать короткий анекдот от Джеки? Тогда приступим! А, встречаются две подруги, одна у другой спрашивает Ну как ты вчера вызывала все-таки соотечника? Ты же соседи затопила, у тебя на кухне трубу проваловый грант А она и отвечает Да, ты знаешь, вчера приходил такой молодой, анебритый, накачанный В обтягивающей майке, в руках с гаечным включен на перевес Я ему стол накрыла, поставила бутылку, бутылку водки Ну и она спрашивает, ну и что, и что, как он тебя отблагодарил? Слушай, да, такого громадного спасибо я еще ни у кого не видела